Мы Побежим с тобой, как будто отгибаем, да? Нормально, хорошо. Как у вас уже получается? Если будет хорошая, выложу. Как я скучала, милый! Видишь слезу в глазу? Сфоткай меня, что было. Видно эту слезу, вот и конец скитаний. вот и со мною ты. Сфоткай меня с цветами, точно вошли цветы, как я молилась сбоку, как я молилась, зай. Сфоткай немного сбоку, руку не обрезай. Ты же моя находка, мой персональный рай. Полная. Перефоткай Да страшненькая стирай Я же не зря скучала Так что давай, держись Это еще начало Впереди вся жизнь Володя у нас в зале, хоть один Володя <связывая> есть. <связывая> вот. Ну это просто-просто судьба, Володь. Я сейчас, тебя... я сейчас еще две песни ставим. Подождите. Волучь вторую книгу. Его вчера видали все в кафе на Братиславской. В доступной девушке там... подсел и был с ней очень ласков. А после видели вдвоем под вечер на балете, Где он ей брал дом переньен мне актами в бубете. Ну, хорошо хоть не карте как суженой невесте, Но мне сказал один те что ночевали вместе. А утром он пришел домой, как будто бы из вокзала. Командировашный дно я! Так ему сказала, «Не надо пять мне, про вас видели соседи, А девка весь роман слила с хэштегами в соцсети, И точность вплоть до этажа в отеле Мариотти я не хотела обижать, Но ты, козел, Володя, ищи себе доступный тур, ищи себе подстилок». А вы с женщиной без женой? Скажите, хороший у него аппетит? Ну все, тогда пойдет. Садитесь, присаживайтесь. Так, тут у нас реквизит, подождите. Подождите. Это вам. Это, это яичко надо почистить для начала. Да, свежесваренное, еще тепленькая, возможно. Хорошее? Вам нравится? Иди чистите, а вы прямо вот в вот мешочек там скидываете. Давайте. Кушай, дорогой, постараюсь. Я как майская роза, стройная и свежа, пью водичку, не ем углеводов, мужика раскормила, чтобы он не сбежал. Ибо были. Попытки уводов. Помню, помню его восхитительный пресс. С прессом вел себя подло и пошло. Если вышел на пляж, значит к бабам полез. Типа тренер по плаванию в прошлом. Путь, ожидая теперь для него тупиков, Не пестрит комплименты личка. Если вышел на пляж, значит в руку пивко а в другую крутое яичко. Если сунется к бабам, так те засмеют. Скажут, не приставайте, мужчина. Между прочим, я так сохраняю семью. И во вторник у нас годовщина. Спасибо хотели и на книжки, чтобы у вас не было одинаково в семье, да, вот вам телефонную, это для жены. Ой, давайте я вам левую право подарю, это как комплект. Все три ваши. Да, правда? Мне приятно, спасибо. Но вы делаете все равно вид, чтобы вам даже нравится больше, чем нравится. Это называется «Песня сильной женщины». Два куплета, припев и самое вот главное, это бонус-трек. женщина. I love you. Ты был неухоженным, но теперь я стану заботиться о тебе. Коня с какухой, левой рукой. Ты можешь расслабиться, дорогой. Тебе напрягаться не надо вовсе. Расслабься. И получи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 Устал, психанула.